Идем дальше. 2 рубля тоже понятно. Но у нас же еще есть 5 рублей монета, знаете, да? да? Редкая, очень редкая. Ну Или то есть нет? есть, но аукционная цена. Кто на, на аукционе, кто заплатит больше. Тот... Ну я пока уже давно не видел. Они уже, наверное, разошлись по коллекциям, богатых коллекционеров. Я находил три девятки. Это такой большой праздник, когда находишь три девятки, потому что их все меньше и меньше. Как рыбаки с сетями их вылавливают, и, и обратно никто не отдает. Итак, движемся, да? Понятно. Пятирублевые, видели, да, такие большие? Вот видите, 2003 год, это 18 тысяч рублей, сразу вам дают. 18 тысяч. У меня на семинаре был один студент из Хабаровска. Из Хабаровска. И он... Слушал семинар в Хабаровске ночью, разница во времени. И как-то он в автобус приходит у себя в городе, да, дает за билеты, а ему дают 5 рублей. Он смотрит, а там 2003 год. И он понял, что он окупил семинар, он получит 18. Он приходит домой в интернет 18 тысяч рублей.